Он сюда Зайти зай зай зайдем? Да, можем. Да, да. Что у вас тут? Уйдут, все было. Да. расскажи, как тебе тут служится, Леха. Отлично. Часть нормально. Что, домой хочешь уже? Конечно, уже терпится. Что-то там с мамой общаешься? Да, звонил. Звонит тебе? Да. В смысле, у вас тут телефон здесь именно непосредственно в части начали звоним? Нет, ну, ну у нас как выдается, либо часть солдатского письма с воскресенья, звонишь, выдается ну, mm. ну телефонную, кнопочная, Ну, то есть, получается, с 7 и до 8. Час. Я в госпитале, когда лежал, uh -huh. в твой видео в скайпу, короче, в, через Инстаграм. Там один человек со мной лежал, позвонил, я начал с ним разговаривать. И он снял, короче, видео вот то, что ну, ну, запрещено было в части. Не, а до, а до этого что было-то у вас? Ну, то есть нормально все, общались. Он строил у меня на одну работу. Кем ты работал? Ну, там, получается, у да, нас не доезжая до города, самого называется Нижние Пески. Угу. Вот. Там один одноногий был, ну, мужчина. Он меня попросил ему помогать. Говорит, то есть он тебя не будет. Там платить ничего этого говорит, я а я сам буду платить. И, думаю, ну, нам... Типа продукты покупать. Да. А без пищи вообще не покупал. То есть что прошло сколько не знаю, ну недели две, сколько там у него по-моему да, недели две я проработал, у меня денег этим он так и не получил, начал звонить, он не отвечал. Ну и твои все. видосы на YouTube, что типа он там бабки зарабатывает туда-сюда, ты типа на него обиделся, что он тебе бабок не дает или что? Да. Заветло. Ну ты думал, ты думал, что он на тот момент что-то прям дофига заработал, что ли? Нет, не в том моменте то, что он дофига или много или мало денег зарабатывал. Просто договариваешься в одном случае, а делаю другое. Вот mm. и все. Но... Ну, сейчас хоть там, ч, мать как-то это клемалась? Она у вас уже работает. No отец тоже там подрабатывать, я там в деревню допустим. Ну отец просто... у тебя родной, отец не очень родной. У меня их два, родной и не родной. Какие мысли новые вообще на жизнь, на... какие планы вообще строишь? Ну раньше вот все ребята, ну <кх> вот раньше я думал надо ли там что-нибудь пойти выпить или что-нибудь. Там. думаю, сейчас в армии ну, сижу, думаю, поскорее бы домой. Все, все там ребята, допустим, в деревне там у меня говорят, давай выпьем там вот война, когда домой приедем на усилия, там устроим. И говорю, я ребятам вещал, что я все, я пас уже я не хочу этим уже прошлым заниматься. Вот. Mm. Так, у, меня... так а у тебя варианты в армию не пойти были, там подкосить что-то, как-то ты вообще думал да об этом. Нет. Ты даже не заморачивался, ребят. Типа заберут, не заберут, вообще. Я к этому борьбу. Что вообще есть еще рассказать? у тебя там, Я помню, канал был. На Ютубе ты создавал канал, там на турнике ну, там подтягивался. Я, потягивался, я не только там -то на турнике, но я вот спортом раньше занимался. Он попросил, я вот по 90 число, вот, Там было, по-моему, 18 раз подтягивался. В школе, получалось, у меня я раньше сначала 16 раз подтягивался. В uh -huh. то время у меня тренером начал заниматься легкой атлетике. 20 раз. Ну, что мать рассказывает вообще из своей жизни, что там, как они? Дом начали ремонтировать, не начали, что там вообще, как у них ну, там обстановка? там недавно в забор, ну, в забор там машина уехала, начали там разбирательство, делать там акт составлять, составили, там хозяин должен выпустить, я не знаю, какая там сумма, наверное. Типа за забор, получается, то, что сломал забор, на машине заехал? Да, ну, у нас такой забор деревянный. Ну, я смотрел на, на видео в армии такая, как вообще Не это, не долбит, ничего. Нормально, спокойно Мы по утрам только выбираем. Что, родственники? Ну, точно. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? клеи ну, вот видишь он пришел посетитель в гости а тут такой бардаксул сломан это нормально слитка ломана что такое это работа, что -то, что -то. так это а же это советских времен еще по-моему давай так, ощущение тебя, такое вот это я заизолировался не намыкнули проводку думаешь какой там починить да это санитаров они его сюда принесли как бы сейчас я не знаю. Бозорники! <реклама> Про... Проверка это была? Нет. Ну это нет, это ответственно попрекатишь. Ну в плане дисциплины как тебе? Армейская дисциплина нравится? Нормально? Да, нормально, пойдет. Где-то косяки свои, как говорится, есть, то исправляешь. Какие косяки? Ну, допустим, да, командир попросил что-нибудь принести или по форме, что-нибудь, чистота и порядок по Берцам. Грязно было там. Пошел вправо. Говорил, кровать неправильно, да, понял, Первый раз, второй раз. Так исправляешь. Сколько раз уже было дело с заправлением кровати? У меня... На счету сколько считаешь, не считаешь? Раз-двадцать. Это в день. В день? Раз-двадцать Я просто не привык, а мы на первом этаже там на трассах были нормальные. Ну, заправляли раньше жили ну. они там более-менее кое-как а сейчас ну, вот, на третий этаж переехали ну. да матрасы не очень ну, сойдут более-менее вот пытаюсь с этой кровати на железную двухъярусную еще интересно то вообще произошло за за год ну, Варим. много. Мне просто единственное, самое обидное, то, что вот сейчас уехал с кем-то глял, с друзьями. говорится с, с детства. <свят> да я так вот с кем-то Даже ни один, ни письмо не написал, не звонил. Хотя мой номер телефона был, конечно, телефон там, еще не сломался. Вот, они звонили, не общались, даже письмо никто не прислал. Я номер один. Как-то подруги набрал знакомый. и mm Все, -hmm. так никто не отвечает, либо не заступает, либо уключает. У тебя отношения с друзьями нормальные, все, все они были? Были нормальные, даже ни с кем не ругался, ничего. Ты частенько болеешь? Нет, просто, просто смотрю, что с соплями сейчас. Да так, про, когда прохладная погода, у вот работа. Yeah, yeah. Чего, какие мысли-то вообще дальше на жизнь? На, дальше скажешь? на жизнь, вот я хочу сейчас самое интересное, это пойти учиться дальше, начиться рука. Вопрос у меня, как-то было дома дело, на, до армии, я mm. еще вот, умею готовить, вот, друзьям готовил, как-то, говорит, вкусно готовишь. Я говорю, в смысле, я говорю, у меня как-то первый раз что-то у меня, ну, иногда так частенько готовил, но говорит, у тебя нормально, говорит вкусные, да, лучше, чем в ресторане, либо где-то еще. Даже, мам, даже мама мне говорит, давай, иди кушать, готовить. И смысл мама говорит, твоя очередь готовить не моя. Короче, у тебя есть интерес к кухне, ну, может, тогда поваром станешь? Зачем все с рука? Я не знаю, я думаю, либо на повара, либо на все с рук. Ну, понял. курить ты что, когда бросишь? Я уже планирую, сейчас уже домой приехать, уже с поездом. А ну, сейчас что, нет, тут не вариант бросить. Или нервы? Здесь, да, это нервы. Заходит старше понимаете, надо же вставать. Она такая, говорит, обязанная служить. Первое а дело, наверное, ты... домой надо приедать, недели две точно буду со скайкой, с кровати, с подъемом. У меня вот мама... Вот подъем? Да, у меня уже друзья, мне мама говорит, я тебе буду как-то, если лень будете вставать, я так буду кричать, подходить. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Что там у вас Ты же в Калуге живешь? Да. Hmm. В Калуге там у вас что, есть хоть? Нет, даже технарии, университеты? Куда ты хочешь вообще пойти? Через... Ну, у нас вообще в Калужской области мало таких. У меня вообще помировому Москву, там, в Московскую область, найти. получается, есть пара техна... там, там технарии. Как они называются? Ну да, можно сказать. Мне все сразу говорили, иди на свадьбу. Я-то по этому делу-то не шарю. поэтому я хочу туда пойти. Короче, ты еще, в общем, не решил, да, чем, чем ты хочешь после армии заниматься? Не, уже все, ш... ну, почему? Ну, чем конкретно-то Вот сейчас пытаюсь с позвонил, с крестной поговорил. Может, на каскадера, вот самая мечта, моя большая. Каскадер это вот Серега с вот каскадером, это да, тоже буду, слышал. У да. вот, тоже история. На каскадера пойду. Че, по-любому-то? Ну, там проблемы нет. Серега, Серёга-то знает? Он, ты ему рассказывал, что ты мечтал о тебе о Да, я ему говорил, я не знаю. Он мне с этим делом мечтал помочь, так и... Что-то... А, а, что? До армии обещал, кстати, приехать, когда за вот три дня до военкомата уезжал. Говорит, я тебе приеду, то я тебе сниму, типа, общение наше, поговорим спокойно. В итоге ни туда, ни сюда. Вообще такой круг общения у тебя какой? Все курят, пьют, или у всех такие интересы там к сигаретам? К... У кого как? У кого как? Ну, у кого, получается, смотри где, если гражданки, там все полностью, если как выходные наступает, начинается там сели. Ну, ты, в принципе, из дыхают. детства это все и видел, да? Мать с отцом бухали с детства, да? Да. Как, ну, как ты родился, они уже пили-выпивали. Нет. С появления момента моего отчима, ну, не родного отца. То есть, мать Мама раньше не курила, не пила вообще. То есть отчим типа принес такие конкретные мама... привычки? Нет, почему? У меня мама просто работала там при старелых, ну, со больными ухаживала. Типа сиделка была. Сиделка. Санитарка. Ну, Сиделка-санитарка, да. Наверное, вот. И когда я тут ушла, выпишла и пришла на работу и сказал начальнику либо по статье, либо заявление пишу. Мама заявление написала, ушла. Типа она выбивала. То, что ее убивала, видать, да. поэтому. И все из того времени она без работы сидит. Да. Она что, у нее пенсия есть? А, нет, она сейчас подрабатывает в деревне, вот, работа небольшие. Ну, в основном там в деревне у нас варек, один продается с, с этими. Там есть женщина, да. Она продает беляши, шурму, кофе. Там вот, она то ходит в чистить, чистит, там помогает домашние дела, и, Там цветы, не цветы, там зимой, там мусор. Лук чистит, в основном, вот так. — Так это, у тебя, у тебя же братьев и сестер нет никого? — Сестра старшая. — Сестра и старшая? — Родила недавно сына, У она... Мне, получается, племянник, он. может, сейчас уже скоро вот... Сейчас она, когда вот, чтоб смотреть, по-моему, в апреле она родила, и скоро будет полгода, где-то два месяца. Зваловать Дмитрием. — В Контрабасы ты не хочешь тут останутся? Mm -hmm. А что, я написал рапорт. Мне его подписали. Вот, Но ну, мне сказали, в течение месяца, а в течение месяца я уже домой поеду. У тебя когда получается уже срок? 3 июля. Июля. Да. Месяц остался дома. Ну, по приезду, короче, ты сразу пойдешь учиться поступать или что? Да. Серегой ты встретишься, там пообщаться. Да, если он захочется. У тебя номер то его есть? Да ему-то я его номер-то есть. Я ему звонил. Он меня как-то ему звонил после вот того видео, которое выложил он последнее. Алло, алло, говорит, не звон... что-то плохо, тебе слышно, это вообще выключается. Ну ты как бы так чуть-чуть себя, себя виноватым считаешь, что ситуация, которая получилась? Ну что, что тебя побудило вот так высказаться в его адрес там? Ну, так будет? немножко где-то на моей стране, да, много есть. Правда, неправда. Ну а в чем в чем твоя правда или неправда? Так можешь просто сказать вкратце. В чем а... ты неправ-то вообще был в данной ситуации? А в чем он не прав? Ну, то есть вот сначала про себя скажи. Ну не прав в то, что был ви видео, которое я снимал, но, но, но горячее было, потому что, блин, в обиде был. Много чего. Он тебе не помог в чем-то, или что? Я так и не понял, в обиде на что ты думаешь? многом чего не, ну, многом чего не помогало, во-первых. Ну, он так он же тебе э, какое то план действий предложил. Может быть, ты, ты что-то не делал, как он говорил, или как ты, может, там прогуливал, не знаю, там, на работу не выходил или что Нет, на работу всегда выходил. Просто сообщение немножко у нас не сладилось. Где-то ругались, где-то, ну, в словах, что-то где-то я не сомневался. Как ну вот, вот так. Вот. А, вот с вот стороны, почему он не прав? Вот с последнего видео. Типа, что тебе по форме выложил или что? Да. Вот, я ну, объяснительно писал. Много еле вот. Не даже части это все не вышло. Угу. Я уже знаю, что ты на ютубе как бы в какой-то мере известен, да? да? Да нет, ну такая нормальная часть, никто ни у кого, как говорится, не забирает, никто ни у кого не спрашивает. Понял, бывало, приходилось зарубаться тут, что-нибудь драться с кем-нибудь за, за год-то. Нет, ну это были пару конфликтов, но это все в таких словах можно решить было. Там где-то что-то, допустим, один человек накосячит, потом на другого спихнт, но не и давай тут разбираться, а потом оказываешь, что ты, ты на самом деле не ну, прав, а тот, который на тебя спихнул, не прав, вот, все. Бывает, там наезжает, и ты чё там, разводит а на бабки. Да. Ну, как бы это, не, не все, да? Да. У меня ни разу такого случая, такими такие не Ну, ты видел, короче, как это происходит. Да. В принципе. Понял. Так, а половину седьмого у тебя чё, сейчас что там будет? Ужин. Ужин? Если пропустишь, то потом голодных ходишь. Да, вот просто будут читать народ, не дать задачу у нас. От... Ну... Ясно. Что ты там Сергею не хотел передать просто видео? Посмотрит, наверное? Ну, я бы хотел ему передать то, что привет большое, огромное. Ты вообще говоришь, и такая вот, привет большой, привет, я с тобой поговорю, я на тебя обижу. Нет, нельзя, обиды нету в этом. Просто, просто не звонит, когда я начинаю с на разных номеров звонить, он не отвечает, хотя бы бы, захотел вот, бы передать, чтобы он хотя бы письмо бы прислал тебе насчет чего что бы ты хотел видеть в этом письме ну, он, с вопросами как дела там чем занимался чтобы, как у него, чтобы он, как у него... просто поинтересовался да да да как у него дела не ну, то чтобы интересовался да. а у тебя обиды на него есть еще? Нет, у меня нет, на никого нет обида. Я никогда не обижаюсь. У меня, как у других людей, нет, у меня самого детства так. Типа ты такой миролюбивый всех. А, всех, да, всех со так... мир, мирным путем все стараешься. Да. Еще. Ну, не, я к тому, что ты по, по видосам-то так не сказать на ютубе, которые ты скидывал. Ну, те, те, которые были раньше обиды, уже все прошло. Ну, в голове было разбериха, можно так сказать. Молодой, глупый, короче. Ну да. Типа такого. а сейчас уже подрос и мозгов в голове прибавилось, короче. Да, нормально. Да, да. Мне даже одна подруга говорила на гражданке, да, в армию, он говорит, ты изменишься. Так оно и вышло. Ну, в чем ты изменился? Сам, сам а граждан, же, граждан? Ну, раньше пил, курил, ну, много было мата, мато, общение совсем другое было там. то есть, попросит там что нибудь ну я начинаю, нет, раньше я помогал там деревне, да, там спора нет, там подрабатывал, а вот там из друзей там кто-нибудь помочь, из близких, я вот начинал там, да зачем, ты, куда, я не охотом не Короче, лень. гасился, да, как мог? Да. Сейчас понял, что ну, нужно помогать друзьям. Да, друзьям. сейчас надо уже, не то что друзьям, там все попросят, нужно помочь. Ты не, ты не думал, что друзья не пишут поэтому потому что ты гасился там от них? Ты не думаешь об этом? Не, не я думал об этом. Ну, понял, ладно. Что, Лех, рад был повидаться с тобой. Познакомились хоть с тобой вообще. Я очень тоже был рад повидаться. Очень тоже было интересно познакомиться, очень было. Давай, хорошо, если общаться. будешь в наших краях, если вдруг останешься тут на контакте, там, будем пересекаться, если что-то где ну. нибудь здесь. Ну и ты видать, ты же уже намерил в Калугу вернуться, получается, да? Ты уже прямо на Сейчас домой, да. Но у меня еще планы есть такие, которые еще в города поездить. Попутешествовать? Да. Средства есть для этого? Ну не сразу, конечно. Сначала надо их заработать, а потом уже... Ну как бы ты не из тех, кто типа пойду там кого-нибудь ограбанул. Не-не-не. Ты как бы в голове имеешь мысль, что деньги надо зарабатывать, работать? Вот этим только. Я вот каждое утро просыпаюсь, вот сейчас домой домой, отдохнуть, а потом работу найти, и работать и пойти уже путешествовать там, с друзьями. Много там, допустим, мебели, там вот, на дом надо покупать. Это уже все в голове пробирается, мысли. В общем, ты хочешь... Как бы родителям еще помочь. Помочь родителям, да. Он говорит, хорошие, хорошие мысли. Видишь, как бы тоже год тебе дал понять... Пересмыслить все слова. Дал понять не... вообще, что к чему по жизни у тебя происходит, да? Писихат. Ну, спасибо. Короче, на видео записано, чтобы только в это, в нужное дело. Не насиги, слышишь? Не насиги, не на что Нет, потратил. это понятное дело, что не насигит. Короче, это, это твоя это пятихатка тебе в, это, в будущее, твои путешествия, я понял? Ну. Небольшие деньги, ну, так или иначе, да. Ну, я понял. Ладно, что? Давай. Сил. Давай. все. Короче, ну здесь вот сепсоны. Я так понимаю, контрабасы все-таки отожмут, походу, да? Нет, они не, не отожмут. отожмут. Они. Что ты с этого себе заберешь? удачи да, да? Получится? Да. да. уже тогда, Расправлял. когда я что уехал Давай, я, я, я, я посмотрю, что Когда, ну, когда по я свалю, тогда уже вылез. Ну, За неделю хотя бы. Тут-то не оставят же а тебя, если узнают. <свят> <свят> <свят> все, давай, Леха, не болей. Давай, я давай, пока, сделаю. на связи. Нормально уже в его часть города Юрга. Он ну, сейчас утром завтрак, потом построение в девятом число. Ну, сейчас я буду в эту армию закончить, ну, точнее, я иду, 3 третьего числа. Типа. Угу. Стараюсь сейчас пойти на учебу, сейчас мне строить на работу. Когда, И... когда ты приходишь, напомни? Третьего июля. Третьего июля. Давай. Давай, удачи там тебе, если Спокойной что, там пишешь. Ты... Давай, все, пока.